Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик железная собака мини с мощностью мотора 9 лошадиных сил. Двигатель имеет точно такой же вес и габариты, как мотора 6,5 сил. Единственное, что тут сделано, увеличен картер. И объем букс представлен с автоматическим сцеплением в масляной ванне в базе у нас установлен успокоитель цепи цепочка установлена усиленная не сальниковая фирмы чоха подвеска катковая мягкая независимая по желанию нашего одноклубника алексея мы установили ему ручку бампер как мы делаем на больших мотобуксировщиках фара здесь представлена у нас 27 ватт вместо штатной на 18. Полноценный фаркоп снегоходного типа. Брызговик пластиковый из ПНД пластика, который не загибается, не отрывается и не закатывается под гусеницу. Вес мотобуксировщика в сухой массе без заправленной жидкости порядка 60 килограмм. Буксировщик очень хорошо помещается в сани волокуши длиной метр 25. М. Также этот букс не выходит за пределы саней и хорошо помещается в багажнике авто. Даже легковушек. Не говорим уже про седаны и универсалы. А мы приступаем к загрузке. Всем спасибо за просмотр. Пока!